нормально тут тоже самое то есть любая пирамида работает теперь теперь вот тут проверим здесь маленький ходит влево-вправо говорит о том что э, пирамида настроена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 наружения, раз их эффективность настолько очевидна. Елена Капаева, Андрей Кривопалов. специально для экскверсии ТВ3 из Самарской области.